Хочешь офигительного аниме-контента? Тогда заходи на канал Аниманайм. У нас ты видишь отличные аниме-приколы, а также ты можешь зайти в описание и найти понравившееся аниме. Видео выходит каждую среду и субботу. Заходи. Тебе понравится. И здесь очень весело. Фарик, летать умеешь? Далька, я тебя осмотрю. Эй, погоди, куда руки тянешь? <свист> нет, не двигайся. О, нет, только не там. Погоди. <свист> нет, прошу, не надо. <свист> Чего? Матой, ты видел? Сарана послала тебе знак. Разве ж меня так легко обрадуешь? Все кончено. Купился Give me Choco Какого чёрта? Give me Choco Притормози, мощные брови Если уж хочешь напасть на кого-то, то на меня Give me choco! И как такое могло случиться? Мы, конечно, не можем говорить о таком в кафе. И мне было страшно в одиночку возвращаться домой. Господин мистер Кура, почему это вы таращитесь на бывшую девушку, в то время как ваша нынешняя сидит рядом? Тебе показалось. Не ври, я все видела. А в следующем году вступительные. Что же делать? Если будешь так загоняться, столько хуже от этого будет. Насуки, успокойся! <связывая> а! А, демон! Помогите! Ямада снова выпал из окна! Звоните в скорую! Попой, ужас! Я считаю, что нельзя ссылаться на слова пьяного человека, но алкоголь подавляет интеллектуальные функции коры головного мозга. Это может способствовать появлению очень скрытых эмоций. Нельзя ссылаться на слова пьяного человека. Удали. Это происходит с каждым. Сражение на мечах из Куру-Куру-Палочек. Ожерели из рама на свистулик. Или же взять в рот взрывных конфет и отхлебнуть газировки. Как-то так. Последнее, правда, опасно. Однако есть одна сладость, с которой такие игры возможны. И это... Мармелан, Тогда...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 Мэм! <свист> Хорошо уворачиваешься, Икон. <свист> ты убить Батя меня пыталась? Эй, Клим! Позырь а? сделал! Иду! Клим, ты только зацени Но Ну, нереально похожий! А -а -а -а! Ого! Не отличить от настоящей! Вот что значит работа мастера! Мои аплодисменты! Не стоит недооценивать макароны! Проглоти то, что внутри, и сладкий соус взорвется на твоём языке. Не спеши. Мягко приложи к губам и почувствуй это. Пусть капает в твой непослушный жадный рот. Почему все, что он говорит, звучит так пугающе? В жизни ты такая же шустрая. Куэда! Модель «Тёмные ночи». А... Да ты там как? Было бы неплохо взять перерыв от игры. За уж, блин. Эй, Джуга, ты живой? Джуга! Боже мой! Да ладно, он умудрился так быстро утонуть? Надо что так убить! А пока тонул еще и успел открыть проход. Как еще надо уметь? Заткнитесь и помогите его, уже дебилы! Ну, пожалуйста, я не так много могу, но я отплачу вам. Е если хотите, могу даже своим телом. Да нафиг надо. Приходи, ты станешь такой же милой, как Кобальд? По-вашему, я даже хуже Кобальда? Р ранка! Давайте, мы тогда вам поможем, ребята! Заодно и Мьюби станет выносливее! Мьюби! Давай в том же духе! И там пустота! Это снова ты? А что если я... Ты испугался? И почему ты прячешься за меня? Я хотел защитить тебя. И кто меня защищать собирался? Вы еще реально тащитесь от того, чтобы повсюду за мной ходить? Членом пятерки мечей нечем заняться? Я сейчас выполняю свою работу в качестве одной из пятерки. Не обращай ни на кого из нас внимания. Да мне как бы нетрудно, но. Вы светите. Сакура, все это время я мечтал помириться! Друзья? Ты должен ударить кулаком об стену. Нежно прикоснуться к моей голове и посмотреть в глаза. Она не закончила. Я просто рада его видеть. Он президент Студсовета. Очень красивый, добрый и умный. Минамото. Какой замечательный гавалер. Ого, спасибо. Ну это... Я что, напугал тебя? И это будет моим последним служением вам. Замок будет слаб, если им не управлять, а лишь предаваться веселью с блокджеком и шлюхами. Вот для чего, господин Тоцоки, я сделал все это. Я, пожалуй, позабочусь об этом замке пока. А вы найдите другой, потренируйтесь на нем. Черт ты забудешь! Мы попробуем придумать план! Опять бухать будете! Если быть точным, одной конфеты хватает на 312 метров. Поэтому мы будем там примерно через 550 секунд. Я вешу пятьдесят пять килограмм, и ты, наверное... Я вешу меньше! Вот <связывая> оно что! Ну и ну. Значит, им понравились големки? Я и не ожидала даже. Ну и ладно. Клим, давай сюда! <связывая> да! Если не секрет, какую куклу себе сделал?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 Это в благодарность. Фей, не стесняйся. Нет, меня не за что благодарить. Кстати, тут еще такое, видите ли? Фарухаси, ты случайно не забыл лифчик? А! На каком основании ты вообще решил, что он мой? По размеру. С завтрашнего дня начнем качать ваши уровни. Если понадобится помощь, обращайтесь. Хорошо, большое спасибо. Мы постараемся. постараемся. О, что? Извините. Простите, простите, простите. Понятно. Так вот, почему нас с джуга так легко удалось поймать. Ты так да раз ты это стало так какого хера ты нам это не рассказал? А сам-то надуматься не мог, дебил ты, неотёсанный. Сука чуть не погиб. Он сам и в том, что такой тупой. Свою мать, даже не поспоришь. Чтобы вырасти большой, нужно много кушать. И не важно, насколько это вкусно. Тренер Ханако. С полуящеры не едят то, что едят ящерицы. Мне? Значит, я съем. Этому лучше не учить, Зай. Ну что ты? Я же твой босс. Честно говоря, я так рада, что ты захотела поучаствовать в Миюбе. Поэтому давай удивим Джина и остальных. Да. Итак, начнем шаг с внутренней ноги. труп слушай, яой, что случилось? Это. Ямабоке. прекрати, ой Все же смотрят. Что происходит? Итак, весь замок превратился в паникующий сброд. Все, что осталось стать их презренного лидера Тацуоки.